Всем привет, меня зовут Михаил Сегодня будет обзор вот такой вот колесной базы с блоком, то есть очень много людей мне звонят, пишут по этому поводу, просят сделать колесную базу вот именно с таким блоком чтобы, скажем так, было удобнее ездить по ступенькам тягать ее ну, честно сказать у нее, наверное, недостатков намного больше, чем преимуществ Первое это вес, то есть обычная колесная база с пневматическим колесом весит около 5 килограмм, то эта колесная база весит уже 15 килограмм, то есть грубо говоря, вот этот один блок весит примерно плюс-минус 4 килограмма, вот, соответственно их два, это уже плюс 8 килограмм. Сама колесная база, она, она реально не подъемная, она очень тяжелая и во-вторых, она очень гайбаритная. То есть не в любой автомобиль она зайдет. Она не такая поворотливая, как база с пневматическими колесами, за счет того, что она стоит сразу на двух колесах. То есть, если колесная база у нас с пневматическими колесами вот так вот легко крутится, да, перемещается, то эта колесная база уже это все делает с трудом. Тут надо двумя руками, либо просто как-то приподнимать одну сторону и ее потом передвигать. То есть, то есть единственный плюс. У этой колесной базы только в том, что она будет с легкостью перемещаться по ступенькам. И все. Еще один недостаток этой колесной базы, это ее цена. Цена, потому что эти колесные блоки, они стоят намного дороже, чем обычные пневматические колеса. Поэтому, ребята, смотрите, делайте выводы сами, я вам показал, рассказал. А сейчас давайте посмотрим, как она будет ездить по ступенькам. Так, ну все, сейчас мы с Александром попробуем ее поднять по лестнице. Поехали. Сань. Да, ребят. Ну, конечно, грохот от этой колесной базы стоит, мама не горюй. И этот мы только столько там пару ступенек проехали. Жаль, конечно, что мы не взяли с собой колесную базу на пневматических колесах. Потому что я уверен, что пневматические колеса намного бы уже справились, чем вот этот тройной блок. Ну, в общем, смотрите, комментируйте, делайте выводы. Стоит заказывать его или нет. Все. Всем спасибо. Всем пока.